Итак, всем привет! С вами канал МастерПром. И сегодня у нас на обзоре будет вот такой смеситель. Это однорычажный смеситель от компании Ледеме. Естественно, это какой-то наверняка российский смеситель под китайским изливом но его мы будем восстанавливать. И все, видите уже я его разобрал. Состояние у него, конечно, малость такое уже подушатанное. Ему уже очень много лет. Он уже давно стоял, и поэтому я разобрал его уже полностью. Как мы видим, да, тут декоративный колпачок. Он еще в принципе в нормальном состоянии. Это все добро я, естественно, очищу, все отмою и посмотрим каково его состояние и возможно ли его восстановить я думаю всем интересно да? вот они вот, две прокладочки, которые здесь стояли и одно колечко, вот второе два колечка состояние у них в принципе еще рабочее эти кольца еще в принципе побегают Но, я так думаю посмотрим попытаюсь его восстановить так как у нас здесь в принципе все нормально, то есть сам рычаг у нас в полном порядке, все выглядит в принципе прекрасно. И это единственное нужно просто напросто отмыть. Единственный у нас нюанс, этот у нас картридж будет идти под замену. Так, аэратор у нас будет идти под замену. Это все здесь будет у нас вычищаться, естественно, чистится, мыться. И вот эти вот кольца будут у нас под замену. Да-да, вы не ослышались. В предыдущем ролике будет ссылка в описании. Я указывал 4 поломки, 1 рукава смесителя. И в данном случае сейчас я обнаружил на сайте, на одном, короче, сайте, Ремкомплект для ремонта одноруких смесителей. Но предварительно сейчас мы посмотрим, можно ли его восстановить. Я думаю, если вы невооруженным глазом обратите внимание на состояние его, да, то юбка, которая здесь между прокладок стоит. Состояние данной юбки очень даже плохое, плачевное. Единственное, что я скажу, что она никоим образом не повлияет на работу самого смесителя. То есть данная юбка, в принципе, внутри, никоим образом вообще на это, в принципе, не влияет. Так как э, самое главное для того, чтобы здесь стояла прокладка. И, грубо говоря, между собой она просто на, на прокладках держится, данная, данный гусак. Поэтому внутренняя часть никоим образом не повлияет на состояние нашего смесителя в работе. Поэтому посмотрим. Также у нас вот этот башмак будет под замену. Потому что он уже пришел в негодность. Его я еле-еле отколотил. Так как здесь уже довольно-таки сильно отло... были отложения соля. Его буквально пришлось отколачивать. Потому что он был так закипевший, что он просто-напросто весь задубел. Поэтому мы сейчас это все отмоем и посмотрим его состояние. И в дальнейшем будем его собирать. Так, ну шестигранным ключ, естественно, в который я откручивал данный ваш э, данную рычаг. Моем все и начинаем его собирать. Итак, взглянем на состояние, чтобы более-менее отмылось. Это у нас отмылся гусак более-менее как бы для работы для дальнейшего использования состояние у него еще более-менее хорошее самое главное обращаем внимание на внутренние стенки то есть для того чтобы именно от коррозии не было уже больших шароховатостей самое главное чтобы состояние было внутренних стенок было хотя бы как минимум гладким то есть и это явно будет показывать что еще поживет но единственное конечно лишние вот эти все э ржавчины я естественно еще доработаю маленьким дремелем так, смотрим состояние самого рычага оно выглядит лучше всех не поломано ничего тут как бы ничего не переломано все отмылось прекрасно при помощи простого азилита средства для жира для плит также состояние колец смотрим. Кольца, если честно, я смотрю практически толком не беганные. Не беганные кольца. И что-то как -то, я думаю, смысла нету менять. Кольца в прекрасном состоянии. Ну, за редким исключением, но это как бы вообще не особо-то повлияет на качество работы даже в дальнейшем. Единственное, что вот можно будет еще гаечку помыть. Вот эту вот. То есть, отмыл-то я ее от жира, отсажен, но тут остался налет именно известковый. И само кольцо. Осталось у нас отмыть данное сие чудо. Смотрим состояние его. Тут тоже полно налета, полно ржавчины, поэтому все это добро сейчас мы будем домывать. Сейчас обработал химией и будем делать небольшой хитрость. Так, а именно что за хитрость мы добавили ложку лимонной кислоты и забьем это все кипятком включим сейчас плиту и поставим это в греться и сюда погрузим э, данный э, корпус для отмывки а именно берем и погружаем и это добро у нас должно приблизительно покипеть, ну где-то может минут 10-15. Это все покипит, это все лишнее отойдет. Мы видим, известковый налет хорошо растворяется, поэтому именно в лимонной кислоте он должен хорошо все лишнее убрать. То, что лишнее не зачистится, это все будем доочищать уже щеточкой. Смотрим реакция идет достаточно хорошая, бурная, известковый налет очень хорошо удаляется. Сейчас мы дождемся до тех пор, пока весь известковый налет не растворится, и затем продолжим заниматься данным добром. Также до кучи мы сюда закинем эту гаечку, чтобы известковый налет лишний с нее сошел. Как мы видим, эффект идет очень хороший. Ни одно средство так его не удалит. Это простая лимонная кислота. обычность чайная ложка на буквально пол вот этого ковшика Тут указано чуть более, ну, пол литра, грубо говоря, воды. Чайная ложка лимонной кислоты. Сейчас пока это все обработается, ждем. Итак, прошло около... Меньше 10 минут. Думаю, дальше долго держать нельзя, потому что от лимонной кислоты будет разъедаться буквально все, включая покрытие, включая хром. Смотрим на состояние данного добра. Так, гаечка у нас отмылась до да. состояния охренено. Так. Ну, тут маленько еще не домылась, но остатки, я думаю, все это я уже почищу, вычищу. Тут уже необратимо идут уже процессы, такие как отслоение уже металла, тут отслоение самого покрытия, так как это дешманский, довольно-таки очень дешманский смеситель был. И он не целиком из латуни, а частично тут из всякого барахла там, с покрытием, с напылениями. Поэтому сейчас основное все зачистить вот эти две основные площадки и саму резьбу. Ведем краткий итог. Ремонту данное сие чудо уже не пригодно. По одной простой причине. По площадке, на которой должна ложиться прохладка это уже все также мы видим после очистки в лимонной кислоте необратимые изменения в самом силумине то есть силумин уже начинает просто напросто разлагаться и крошиться и именно почему именно из-за этого уже в работу его брать смысла не имеет то есть как мы видим именно данного образца от фирмы Фирма у нас LEDM сантехника. От хорошего качества оказалась только ручка. Ну и гусак. Также у нас остался целый декоративный колпачок. У нас остались целые капроновые кольца. Также у нас осталась целая прижимная гайка, и все эти детали будут на запчасти. Также у нас есть вот такой вот обашмат, который закручивается, затягивается зажимная гайка для гусака, где затягивается гусак. Так, гусак, мы видим, да, он еще в нормальном состоянии, поездит, побегает, но уже... Без вот этого, то есть, чтобы вы понимали, приобрести данное добро, то есть, по факту, это сам корпус смесителя. И если он у вас вот в таком плачевном состоянии, внимательно посмотрим, состояние его уже не ремонта пригодное, и чинить его смысла не имеет. Также, если у вас будет повреждена вот эта вот гайка, это сама основная гайка, с помощью которой буквально затягивается на сам гусак между собой, ну, внутри корпуса. Его на замену тоже в продаже не имеется. Он имеется только в комплекте с вот этим корпусом. И, естественно, как только я найду запчасти под это добро, или... Эти запчасти пойдут на что-то, но бывает и такое, бывает испорченный гусак, бывает сломанный рычаг, и эти запчасти могут потом слегка пригодиться для того, чтобы собрать новый смеситель, так как корпуса у всех они похожие.